А, человек, который идет к Богу, может быть другом. Потому что когда человек тебя успокаивает просто, он может быть и друг в чем-то. Есть две категории друзей. Есть люди, которые с тобой вместе проводят время. Это называется друзья выходного дня. Это неверные друзья. Они не могут тебе помочь. Верные друзья это те, которые приходят к тебе во время беды, когда тебе тяжело. И они все эти люди имеют отключительные черты. Они все побеждают судьбу. Обычно эти люди стремятся к Богу. Но иногда бывает и не только так. Иногда они просто стремятся быть хорошими, стремятся побеждать судьбу. Верными друзьями могут быть только сильные люди, слабые не могут. И верные друзья это те, которые не мотивируются ничем. Есть прекрасное знание о том, как понять, кто может быть верным другом. Для этого надо обращаться к мудрости хотя бы песен, что мудрость есть в священных писаниях, есть чистых, светлых песнях. Вот. И надо изучать эти песни. Давайте поизучаем, посмотрим, как понять. Угу. Когда был тяжелый период в жизни, большинство людей отвернулись от меня. Те, которые питались моей славой, там, силой. Я стал слабым, меня подкосило. И ну, большинство людей отвернулись. Но те люди, неожиданно, которых я и сильно не рассчитывал, ну не то, что они плохие какие-то, просто я, когда человек всегда... Тебе очень благосклонен, ты как-то не сильно паришься с ним, ну то есть ты как-то не сильно его ценишь, ну как бы кажется, что ну, нормальный человек, он такой по природе всегда заботится, старается такой, непонятно зачем, и тут, когда меня подкосило, бац, остаются только несколько вот таких людей, я обращаюсь к ним за помощью, они с удовольствием мне помогают, я вижу, что ничего от меня вообще не надо, им не нужно там ничего от меня, потому что в это время меня размазало просто. От меня нечего было ждать. И вот это я увидел, что вот они верные друзья. Все отвалились, вот эти люди остались. И с этого момента у меня отпечаталось прямо внутри. Ну, что вот оно, надо вот таким людям, людям которые тебе заботятся, тебе, тебе верны. Они ничего не требуют, и они невзрачные. Ты не, дай, не придаешь их значения. Обычно ты придаешь значение тем, кто с тобой рядом вот крутые. То есть надо добиваться этого человека. Он еще посмотрит, смотрит на тебя или нет. Он скажет тебе да или нет, как подумает. Понимаете? А когда Бог дает верного друга, то его не надо добиваться. Он и так рядом, он добрый, он всегда готов тебе помочь. Но так как мы легкого счастья нещем да, мы поэтому стремимся к тем то нас потом предаст. Но верные друзья Богом даются, если ты правильно живешь, надо их просто разглядеть. Они не мотивируются ничем, кроме просто желания помочь тебе. И это непонятно, почему так. Где же ключик, да? А нет ключика. То есть просто человек хороший, и все. Он не мотивируется ничем, кроме желания служить. Вы не зря задали мне... Этот вопрос, этот вопрос для вас является одним из самых важных в вашей жизни. И вам надо на него найти ответ. Ответ заключается в служении. Бог должен дать такого человека. Его найти невозможно. Но слышите меня. Тогда в вашей деятельности, в вашей жизни у вас будет опора. Иначе с вашим искренним характером и верным характером вы будете втыкаться в броню несправедливости в вашей жизни. Так же, как это уже было раньше. Но когда есть верный друг, то никто ничего не может сделать. У человека есть силы, они идут через друга. Социальная сила идет через друга. Если женщина не может выйти замуж, ей нужна просто хорошая подружка. и все. У Она становится такой сильной. что шансов избавиться от ее взгляда нет. Но посмотрела. Бери пока тепленький. Но даже, даже если говорить вообще о красоте женской, то, знаете, много ведь не надо париться по этому поводу. Надо понять, что если ты даже просто начала на природе зарядку делать, бегать, то через 5-6 месяцев ты становишься красивой. Вот я когда приехал сюда сейчас к вам, многие девушки после прошлой моей лекции начали бегать, зарядку делать, ходить, и не все похорошили. Я даже вот тем, кто мне сегодня готов, говорю, вы бегаете, а вы нет. Она говорит, да, две недели не ходила. Понимаете? То есть теряется красота, понимаете? Если девушка правильный образ жизни ведет, она естественно от природы становится красивой. Потому что когда она движется на природе, она начинает включать вот этот тунглер на природу настройку. Она включает, и эта настройка, она делает краски жизни очень яркими, понимаете? Ну то есть, ну когда-то, вот я сейчас на природу настроен, я настроил себя с утра на природу, чтобы вам передать эту силу. Я для вас это делал. Для себя бы, наверное, я отдохнул. Но для вас я настроился на природу, и чтобы вам ее передать, показать, какая у вас чудесная природа здесь. И краски вот эти жизни я чувствую сейчас сильно. Просто потому, что я правильно живу. И это называется красота. Есть женская красота, есть мужская красота. Нужно правильно жить, тогда будет красота. Даже с точки зрения этой уже можно выйти замуж легко. Есть еще глубже, это то, что держит рядом человек. Ну, то есть, есть такая красота, которая внешне вообще некрасивая. Но она примагничивает. Мужчина не может как бы... Ну, у него ответственность появляется в сердце. Он думает, я сейчас эту девушку Да брать замуж. Эти все красивые, пускай там, неважно. Но это надо замуж брать. Потому что она очень верная, стабильная, чистая, светлая. То есть, он, у него настрой такой... А красота просто красота, это энергия природы. Если девушка любит природу и активно живет, то нее нет никаких проблем с тем, чтобы на нее смотрели и влюблялись в нее. Видите, в основном в поезде, когда люди едут, они чем занимаются? Они ждут, когда приедут, сидят. Но если человек живет настоящей жизни, он смотрит на природу, когда он едет в поезде, и набирается сил. А когда человек набирается сил, то мужчина становится мужественным, а женщина становится красивой. Потому что у каждого человека силы идут в своем направлении. У женщины в красоту, у мужчины в победу. Теперь на права Теперь направлять природы. Появилось у женщины чувство силы, независимости от мужчин. Одна женщина меня спросила, Олег Геннадьевич, когда точно я узнаю, что я выйду замуж? Вот как это? Как, признаки какие? Я говорю, признаки такие. Если ты почувствуешь, что ты уже не думаешь о мужчинах, тебе все равно есть они или нет. Тебе и так хорошо. В этот момент ты можешь выйти замуж. Но некоторые скупятся в этот момент, они не хотят замуж, там и так, и не так хорошо. Зачем замуж? И не отшивают всех мужчин, это неправильное мышление. Когда тебе хорошо, надо выходить замуж, а когда тебе плохо, уже поздно. И так наполнилась энергией природы, да? дальше что делать? Вот и все, Наполнен с красотой, дальше гордый вид храня и красотой маня. А дальше выбирай, какая рыбка лучше. Клюд же много хороших рыбок, если ты сильная, выбирай, какая тебе больше нравится, какую рыбку надо выбирать. Какой стрем, которая стремится вверх, есть два типа мужчин. Всего два. Одни стремятся к достатку, а другие стремятся вверх. Те, кто стремятся вверх, они могут быть не такие развитые, но они работают над собой. Их внешне не видно. Их кажется, что как бы не такой крутой. Те, кто стремятся к достатку, они могут быть очень крутые, развитые, такие внешние. Но при этом они позволяют себе гульнуть, посмотреть на других женщин, делают из себя непонятно что. И это означает, что мужчина идет не вверх, а вниз. Тот идет вверх, он стремится к смирению, трудолюбивый в сердце, заботливый человек, но при этом не вызывает сильного чувства. Итак, мужчина должен стремиться вверх. Надо вытащить золото из грязи, это помыть. Вот. Он должен стремиться вверх. И второе, он должен иметь не так много вредных привычек. Ну, то есть, что-то есть, но не так много, понимаете? Потому что, если у мужчины есть вредные привычки, то, когда он женится, их становится больше, а не меньше. Поэтому будьте осторожны. Если вы чувствуете, что не так много, значит, нормально. А если вообще нет, то тогда вообще круто. И еще две вещи запомните. Характер нардический, стойкий порочных связей не имеет. Вот это очень важно. Если характер крепкий у мужчины, он будет немножко жестить. Но и при этом, если он верный, то это вообще крутизна. Это просто такой золотой человек. И еще знаете, что есть два типа мужчин. Одни вам очень нравятся, но не ваши. А другие, другим вы нравитесь. Но за них замуж не хочется. Надо выбирать тех, кому вы нравитесь. Не вам, кто нравится, а кому вы нравитесь. И если это хороший человек, то тогда это ваш тот человек, который вам дал Бог. А потом он вам понравится, этот человек, со временем. Может, ты на свете, конечно, лучше всех, но это сразу не поймешь. Да? Вот так примерно женщина должна рассуждать. И она должна испытывать человека всегда, а? Нужно испытывать, да. Тогда мужчина крепче становится. Вот он идет, если вы не будете, если вы будете бросаться на него и сразу как бы я твоя, неинтересно мужчине вообще. А если Женщина показывает ему, что она лучше, что она от него не зависит, тогда мужчина просто с ума сходит. Он не может уйти. Обижать не надо мужчину. Надо просто держать на расстоянии и красотой маня и гордый вид храня. Вот так надо себя вести. Сейчас песню найду. А для того, чтобы так себя вести, женщина должна быть сильной. Сила откуда берется? От природы, соловьемяная. От друзей стала независимая от мужчин. Если у женщины есть подружки, то она не зависит от мужчин. Вот этот вспоминайте всегда как пример вот этот вечера на хуторе в когда там Акула мастер был. И женщины много-много девушек красивых и все дружат, и смеются такие друг с другом, бегают такие... А -а -а -а -а! <связываются> и смеются, вот. И на него глазками так стреляют. И вокруг мастера вообще капец. Мужчины же не могут бегать друг с другом и смеяться. У <связываются> а мужчин индивидуальное сознание, а у женщин коллективное у всех. Мужчины каждый сам по себе, а женщины все вместе. Поэтому женщины все вместе бегают, смеются, а мужчины все пропали в результате. Это же украинская культура. Забыли? Песни, хороводы, пляски, танцы. И мужчины, они все, он бакула мастер, он все как бы, и она, он уже как бы влюбился. Ну, что еще надо, вроде девушки, да, парень влюбился. Вот, некоторым только мечтать об этом. И она что делает? Она говорит, вот добудешь да мне черевички. Выйду за тебя, замуж. Ну, тогда уже у него ответственность начинает все возрастать в сердце. Он уже не просто как бы хочет в постели, а хочет по-настоящему роспись. Потому что это потом уже. Это вот. а некоторые сначала это, а потом уже роспись. Но надо все последовательно. Да, полностью согласен. Когда навалится плохая судьба, что она делает? Она приковывает память к тяжелому событию. Как определить, что очень тяжелая судьба навалилась? Вы не можете забыть события даже во сне. Вы вроде бы спите, а думаете все время о событии. Как жажду средь мрачных равнин, измену забыть и любовь. Но память, мой злой властелин, все будет минувшее вновь. Жажду уже забыть, но память, говорит, иди сюда, вспоминай. И человек не может заснуть, он не может есть уже. Так действует злая судьба, она приковывает к негативу человека, к тому, что плохо, что несправедливо. И человек говорит, в моей жизни нет счастья, никогда не будет. У меня нет справедливости. Почему? Потому что он не знает, как вести себя со злой судьбой. Он не знает, что победа над злой судьбой находится в других мыслях. Надо оторваться от себя. Человек может оторваться от себя, когда он служит. Нужно кормить птичек, кормить кошечек, улыбаться людям, желать всем счастья. Нужно настроиться на других людей, потому что иначе ты сгоришь, уничтожишь себя. Сейчас не то время, которое можно подумать о своей жизни слишком много. Эти мысли засасывают тебя, они разрушают. Эти мысли не дают выхода. Все люди, которые так действуют, они уходят в глубокий депресняк, потому что там нет выхода. Выход только в том, чтобы от этого отвлечься. Поэтому завтра, когда у нас будет молитвенный ретрит, он будет состоять из этой практики, мы будем вспомнить о Боге и отдавать свою энергию людям или алтарю. И вы увидите, как через один всего час ваше сердце воспламенится радостью и силой победы. Это произойдет у каждого из вас. Я такую практику осуществляю каждый день. У меня нет сомнений в том, что так надо жить. События там на грани все, понимаете, выбор на грани. Очень быстро надо принимать решения. И если ты правильно настроен, то решения будут правильные, потому что можно же еще ошибиться и принять неправильное решение, попадешь тогда в западню. Сердце подсказывает внутри. Только у какого человека, у которого заточено сердце на позитив, нельзя смотреть эти негативные новости постоянно. То плохо, это плохо, вот это плохо, все будет плохо. Не надо их смотреть, потому что вы таким образом настраиваетесь не туда, куда надо. От того, что вы посмотрите, лучше не будет. Мы все равно не влияем на ситуацию. Человек должен думать о том, на, чем, на что он влияет. Вот если вы, допустим, молитесь, думаете о чем-то хорошем, вы меняете свою жизнь в лучшую сторону. Если вы завязываетесь на негатив, вы этими нитями поддерживаете негативные энергии. Они возрастают в этой стране и становится ужас, как жить. Потому что люди настраиваются все не туда. Если все настраиваются на позитив, тогда все изменяется, здесь все становится хорошо. Все зависит от этих техники, от этих связей между людьми. Поэтому человек должен настраиваться на тех, кто связан с чистотой, с позитивом. Хоть это и непривычно. Непривычно, что человек постоянно радуется, улыбается. Может быть он наркотиков отдолбался. Нет, он просто правильно живет завидно иногда становится, а что это, я не хочу слушать эту лекцию, Чуть он такой уверенный и счастливый. А что такая неуверенная и несчастная? Нужно понять, что лучше. Самоуверенность это нехорошо. хорошо, уверенность означает это вера. Нужно верить в Бога, верить в силу добра, в этом веру, веру человека. Это тоже как самоуверенности выглядит, но это есть разница. Когда человек верит, он не отпугивает, не отталкивает, он не вызывающийся не ведет. Он не гордый такой человек, но он может быть сильным при этом. Сила человеческая зависит от настроя. Не надо позволять себе много думать о плохом. Особенно в тяжелые периоды в жизни, когда опасность смерти возрастает многократно, в это время человек не имеет права просто входить в депрессию. Он может разрушить свою жизнь неожиданно или жизнь своих близких. Вот, допустим, одна моя знакомая, она спросила меня, могу ли я жить продолжать в Донецке, несмотря на то, что идут боевые действия. В это время она была замужем. Я ей сказал, что она не имеет права оставаться в Донецке во время боевых действий, потому что там, где идут боевые действия, заканчивается хорошая судьба. Есть оскверненные места, там нельзя просто жить. Там, в этом месте, уже нет выбора, жить или умереть. Случай становится основой. Только если ты в этом месте защищаешь родину, допустим, там, или помогаешь людям, ну то есть какую-то миссию выполняешь, ты можешь остаться. Но если ты там просто живешь из-за своего жилья и думаешь, что как бы, тебя пронесет, тебе поможет, то ты не знаешь, что ты будешь уничтожен, потому что ты выбрал смерть, а не жизнь. Это не касается всей планеты. Вот сейчас на всей планете тяжелая ситуация. И человек выбирает смерть, когда он на этой планете живет в Донецке. Понимаете, жить донецкий на этой планете означает смотреть эти плохие новости, означает быть в состоянии пессимизма, бояться этого коронавируса ходить. Чего бояться? Он уже везде. Понимаете? Я сегодня прочитал прямо для вас специально статью. Один ученый очень серьезно изучил статистику по коронавирусу и сказал, что если человек находится в позитивном настроении, он ведет здоровый образ жизни, правильный, вот, питается правильно и, и занимает активную жизненную позицию, то он просто, шансов нет погибнуть от коронавирус. Это его опыт. Он видит, что все, кто погибают, это люди, которые находились, находились в депрессии вели неправильный образ жизни. Ну, то есть они подписали смертный приговор себе. Вот это значит жить в Донецке. Понимаете, То есть ты выбирай, где ты живешь сейчас, тебе не надо никуда переезжать. Просто перестань жить под влиянием негатива, перестань об этом думать, обдумывать этот вопрос. Просто начни служить другим, желать всем счастья, молиться, переключись на другую волну. И негатив уйдет сам. Если хочешь жить, живи. Ну то есть жить означает жить. И в целом надо знать, что это обязательно закончится вот этот плохой период. Он как начался, так и закончится. В этом мире все волнами идет. Не то, что мы теперь всегда будем так жить. Так не будет. Плохой Зел... и... период. На в час грусти и печали что надо делать? Не надо отдаваться грусти и печали, надо слушать лекции, слушать духовную музыку. В час грусти и печали человек должен слушать звук. Потому что звук связан с разумом. Разум побеждает судьбу. Когда человек с верой слушает, у него включается разум. А именно энергия разума убирает вот эти все страдания в сердце. Страдания живут там. Они не живут там, где тебя мучают. Они вот здесь живут. Когда там они в сердце убираются, люди не могут уже тебя мучить. Тот же самый человек, который тебя мучил, он делает те же самые поступки тебе по барабану. Ты спокойно относишься, Потому что плохой период закончился. все, И никто уже не может мучить. А нам все равно, не боимся мы, волка и саву. Ну, что вы хотите сказать? Можно вопрос? Да, вы. Говорите, вы. Благодарю вас за ваши лекции. И у меня такой вопрос. Ваши знания, мне интересно, ваше мнение. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Дружба между мужчиной и женщиной не существует. Существуют родственные отношения, допустим, есть брат и сестра, это не дружба. Нет дружбы между мужчиной и женщиной. Есть тонкий секс. Да. всегда, когда приятно общаться с мужчиной, приятно с каким-то мужчиной, это является человек, который включает твой эгоизм в отношения. Вот, допустим, ты дружишь с мужчиной, можно проверить, можно дружить с этим мужчиной, если ты спрашиваешь о своем муже то он обязательно будет настроен немножко в негативе по отношению к нему. Он будет его чуть прикритиковывать. Это означает, что дружбы никакой нет, есть конкуренция. Просто не обязательно, что этот человек хочет тебя взять замуж, хочет сексом заниматься перед тобой, но он просто оскверняет твою жизнь. Он оскверняет неправильным представлением о своем муже. Чем больше женщина дружит с так называемым другом, тем меньше у нее шансов дружить с мужем. Потому что само дружба с мужчиной, у женщины есть только одна опция. С чужим имеется в виду, не с братьями. У нее может быть 10 братьев. Это не дружба, это называется родственные отношения. А вот когда дружба между мужчиной и женщиной, то может быть только один мужчина быть твоим другом в твоей жизни. И кого лучше выбрать? Ну, как короб женщины? Мужа! Да, мужчина Да, мужчина а мужчина хочет дружить? Ну, он не хочет дружить, потому что он не умеет. Мужчины, они очень слабые вообще в отношениях. У них нет как бы этой силы, знания, как строить отношения. Для этого дается женщина. Женщина всегда учит мужчину. Помните, были Буратино и Мальвина. То есть Мальвина, она такая правильная вся. Учила, а Буратина все есть такой как бы неправильный. Пуратина – это любой мужик вообще, а Мальвина – это любая женщина. Она всегда правильная очень, она все знает, как правильно, всегда учит. Вы думаете, у меня нет Мальвины? Мне жена говорит, ты лекции все прочитала? Я говорю, все. Теперь, говорит, ты дома, лекции буду читать я. Женщина учит мужчину, как отношения строить. Если он не умеет, вы должны ему помочь. А, на чем я остановился сегодня в лекции? На песне. И на песне всегда останавливаюсь. А именно конкретно мысли, как Да нет, да, мысль. мысль такая, что есть выбор смерти в тяжелый период судьбы и есть выбор жизни. И выбор этот очень явный. Здесь нет вариантов, понимаете, то есть будьте осторожны. Если вы выбираете пессимизм, конфликты, если вы ставите свой принцип выше человека, вот, допустим, вы доказываете близкому человеку, как правильно, если идете на принцип, это значит, что выбираете смерть, потому что надо всегда человека ставить выше принципа. Надо понимать, что доброта меняет человека. Вы хотите ведь его поменять, почему вы принцип ставите выше его? Потому что вы думаете, что я сейчас буду ему доказывать, как правильно, и он поймет. Он никогда не поймет, потому что он тоже будет принцип ставить выше. Таким образом вы будете враждовать. Но если вы доброту в отношении к нему, принятие, прощение ставите выше, то через трубочку доброты... Вас доброта трубочкой становится. Через него, через него вы можете плюнуть в его сердце знание о том, как правильно. Но это происходит неосознанно. То есть вы по-доброму к нему относитесь, а вы знаете, как правильно. И он постепенно тоже узнает. Но если как говорить о мужчине, то мужчина всегда потом скажет, что я и сам это знал. Вы не добьетесь от него, что вы как бы ему что-то дали. Поэтому вам надо просто принять этой женщина, что никогда вы не будете дающими знания. Женщина всегда дает знания мужчине, помогает ему понять все, но никогда он это не оценит, если он не станет мудрым. Ну как бы мудрые это уже награда же, да? То есть, поэтому надо ждать. А доброта откуда берется? От образ жизни. Чем ближе к Богу человек, тем больше у него доброты. Вот как определить, допустим, вы пришли в храм, это истинно верующий человек или нет? Как определить, что он связан с Богом, что у него сильная вера в Бога? Как определить? По доброте. Вот если у человека есть доброта к вам, к людям, он никого не судит, другие веры к вам по-доброму относятся, несмотря на то, что вы не практикуете духовную жизнь, значит, этот человек верующий. Если у него нет доброты, не хватает доброты, он вас критикует, к вам полярно относится, как-то недолюбливает вас. Значит, у этого человека нет Бога в сердце, он просто ну, идет этим путем. Но Он не является старшим для вас, он такой же, как вы. Старший — это тот, у кого есть доброта. Поэтому надо изо всех сил стремиться к Богу, для того, чтобы этот редкий дар обрести, который дает возможность побеждать любые проблемы судьбы. Вот доброта побеждает любые проблемы судьбы. Без боя побеждает, без войны. А только так в семейной жизни можно побеждать. В семейной жизни запрещено воевать. Нельзя доказывать ничего.